Когда Христа мы распинали, мы распинали Его мать. Немногие об этом знали, немногие хотели бы знать. Что думалось тогда Марии, то есть сегодня время вспять. Проходит душу каждой Ире, Наташи, Тане и Дариме, и Вере, Гале, Васе, Жене, конечно, Нине, словом в мире, нет матери, которой рать, не приходило б воевать. За что такое огорчение? Туга и страх, боль и сомнения. За все хорошее, что знать, Твой сын намерен совершать. Легко быть храбрым, коли в латах, И с братьями, и на лопатах. А если пуля, то герой. Легко вести неравный бой. А сможешь ты без развлечения, Без тактики, И без лечения, Вести невидимую брань? Не верить в то, что дело дрань. Не думать, что пиши пропало, когда то мысль колом стала. Не продохнуть, не застрелиться, не сдаться в плен и не отбиться. Короче, легче дело знать, чем за Христа переживать. Но вот какое мать и дело, если бы ты не претерпела, не смог бы сын твой воскрешать. Наша жизнь — это миг, мы сынов, но не стали и чуточку старше. Наша жизнь — это крик или свист тормозов, и нельзя нам сойти но на марше. Здесь не думай, как долго ты будешь идти. Лучше правь каждый шаг, каждый шаг. Потому что от этого время пути, в этом цель, чтобы волю в кулак. Наши дети, возможно, быстрее дойдут. Даже больше скажу, будет лучше, коль так. Что узнали мы в школе, я в детском саду. Кто-то в яснях поставит свой шаг. Ты держись, будет миг, Когда вдруг общий враг Свистопляску закрутит вокруг. Тогда друг даст подножку, запнется твой шаг. В тот момент станет жизнь, как в аду. Не смущайся, мой брат. Все сказал наперед, И не сделай подножки в ответ. Пусть накрыла волна, Но корабль плывет, Это лучше, чем если бы нет. Ты представь, после стольких пройденных миль Превратилась в мираж, раздражением глаз, та заветная цель, до которой чуть было дошли, а теперь все по кругу и в тысячный раз. Это общая доля, хотя спу хоть спустя 40 лет, но подняться душой с пустынной земли – это общая доля, и верю, что взлет нас может на шаг впереди.